Премиальный уход на основе платинового комплекса или шикарный макияж, который заставит обернуться вам вслед. Набор на выбор дарит Faberlic всем новичкам, кто сделает свой первый заказ в этом каталоге. Выбирай подарок, который пригодится именно тебе. Набор декоративной косметики ⁇ это три самых популярных продукта из линейки Skyline. Тушь для ресниц ⁇ Push-up-эффект, любой оттенок перламутровой помады ⁇ Миллион переливов ⁇ и пудра-иллюминайзер для лица ⁇ Мерцающая вуаль ⁇ Придайте ресницам объема, губам соблазнительного цвета, а коже сияние. Косметика «Платинум» на основе платинового комплекса предназначена для ухода за кожей лица после 35 лет. В наборе три уникальных средства в мини-версии 15 мл – дневной и ночной кремы и молочко. Они разглаживают кожу, делают ее эластичной и бархатистой. Как же получить эти подарки? Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Faberlic Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплачено ни одного заказа, если это только не пробный в прошлом каталоге. Второе. До 23 сентября оплатите заказы на сумму от 1499 рублей. Эта сумма указана в ценах каталога. Для вас продукция, конечно же, будет дешевле на 20%. В валютах других стран это 400. 249 гривен для Украины, 1575 сомов для Киргизии, 7499 тенге для Казахстана, 449 лей для Молдовы или 45 рублей для Белоруссии. И третье условие. С 24 сентября по 14 октября получите вместе с очередным заказом по следующему каталогу любой набор на выбор – Skyline или Platinum. Но самое приятное, что эти подарки – всего лишь первый шаг большой стартовой программы. Шаги со второго по 9 – это наборы лучших хитов faberlic со скидкой до 90%. Процентов. Дорогие новички, вливайтесь! С Фаберлик выгодно!